Здравствуйте, как ваши дела? Салют, это Белла. Добро пожаловать на канал и добро пожаловать в это видео. Собственно, вышло очередное обновление Клуба Романтики с очередной новой историей. И сегодня я вот принарядилась в стиле этой истории, можно сказать, для того, чтобы вместе с вами почитать пообсуждать и выяснить для себя, что эта история в себе несет, насколько она хороша, насколько она соответствует клубу романтики. Собственно, давайте посмотрим, почитаем и сделаем свои выводы. История называется «Покоряя Версаль». «Сможешь ли ты обрести независимость и найти любовь в Версале при коварном дворе Людовика XIV?» будучи обедневшей дочерью мелкого аристократа. Узнаем. Я полагаю, что да, это же клуб романтики. О боже. Действие истории «Покоряя Версаль» происходит в альтернативной вселенной, где никогда не было крестовых походов и реконкисты. Допустим. Сюжет основан на исторических событиях, действительно случившихся в Версале в 1660-х годах. Но национальные границы и аспекты религии существенно отличаются от реальных. Действующие лица, их мотивы и отдельные события также могут отличаться от своих прообразов. М -м -м. Видите свое имя? Я, пожалуй, ставлю как есть. Я Рене де Нуай, дочь маркиза де Лафайет. О боже, <laughs> мне уже сложно. Я чувствую, эта история будет у меня очень тяжело идти. Это моя история. История о том, как я попала в Версаль и покорила двор короля Солнца, Людовика XIV. Глава первая. Версальские ценности. Хорошо. Отличное начало, я считаю. 1665 год. Деревушка рядом с Парижем. Выберите на Ну, по стандарту оставим, пожалуй. Так, тип первый, тип второй, тип третий, тип четвертый, ну, опять стандарт. О, простой пучок, рыжий пучок, так, так, так, так, М -м Так, ну, мне нравится рыженький. пучок, я оставлю рыженький. Ты можешь поменять свой наряд и прическу в любое время, нажав на кнопку гардероб. Ну, понятно, ты довольна своим образом, ну, да, да, да погнали. Вот так все просто. Наступил новый день, и снова я притворяюсь. Притворяюсь другим человеком. Кем-то, кто успешнее, беззаботнее, значимее. Кем-то, кто счастливее. Слышится позвякивание конской сбруи. Скрип колес кареты, катящийся к поместью по длинной дороге, возвещает о прибытии нежданных гостей. В такую рань? Кто бы это мог быть? Даже не знаю. Окошко. Ту -ту -ту -ту -ту. Герб короля Людовика 14? О боже мой! Как же жаль, что у меня нет платья покрасивее, такого в котором я бы выглядела достойно. Норм платит. <смех> Ваш ход мыслей, действия и решения, все это повлияет на вашу историю. В определенных случаях сделанные вами выборы будут повышать показатели альтруизма, расчетливости или гедонизма. Альтруизм подразумевает помощь друзьям и близким, служение королю и стране, самопожертвование без оглядки на последствия. Расчетливость заключается в стремлении думать и принимать решения на основе того, какой исход будет лучшим для вас и окружающих. Склонность терпеливо и с умом думать наперед. Гедонизм есть стремление к наслаждению. Умение ловить момент и давать волю чувствам, доставляя удовольствие себе и окружающим. Когда-то это платье было красивым и ярким, но с тех пор оно все поблекло и истрепалось прямо как состояние нашей семьи. Я только хочу сделать папу счастливым, добиться уважения, почувствовать нежный шелк на своей коже. Ну, я так понимаю, здесь все подряд, как вот нам представили статы, так они и есть. Давайте добиться уважения. Хочу, чтобы меня видели, знали, что со мной стоит считаться. Расчетливость. О мафи! Это платье. Неужели у вас не найдется чего-то более привлекательного? У нас сегодня гость. К сожалению, нет, папа. А, пустяки. Ты так прекрасна, что сама Луна, увидев тебя, позеленела бы от зависти. И кроме того, я не устану повторять. Важно не то, что я ношу, важно, как я это ношу. Важно, кто ты есть и какие поступки совершаешь. Сегодня то, кто ты, особенно важно. Александр Бонтан приедет навестить твою тетю. Кто? Камердинер короля. Мы будем трапезничать с прислугой? Не думала, что наши дела и дела тети Сюзаны идут настолько плохо. Но если того желает отец... Он не простой камердинер, Он правая рука короля. Александр поступает так, как поступил бы сам король. Он вещает устами монарха. Он второй по значимости человек во всей Франции. И сейчас он ждет внизу, пока я оденусь. Я спускаюсь на первый этаж и сажусь завтракать напротив Александра. Меня окутывает приятная прохлада. Мягкий ароматный хлеб еще не успел остыть. Его подали на стол прямо из печи. Свежее сливочное масло тает во рту. «Месье Александр!» Как я рада снова вас видеть. Для меня честь, что вы смогли принять меня в столь короткий срок. Позвольте представить вам дочь моей покорной сестры, мадемуазель Рене де Нуай, дочь маркиза де Лафайет. Рад нашей встрече. Взаимно. Мадемуазель, у меня хорошая память на лица, но я не помню, увидела ли вас при дворе. О, мне никак нельзя говорить, что мы не можем себе этого позволить. Твой выбор повлияет на сюжет и отношения между персонажами. Выбирай скорее. Месье, дело в том, что я еще слишком не знаю, не могу ставить папу. А, так. С тех пор, как умерла моя мама, мы остались вдвоем. Какая альтруистка, посмотрите. О. Конечно, я бы очень хотела посетить королевский двор, но верность семье требует, чтобы я не покидала родной дом. Хорошо сказано. И все же, кажется, вы уже в том возрасте, когда пора задуматься о замужестве. Мы это никогда не обсуждали. Нам не хватает средств даже на бытовые расходы, что уж говорить о приданом. Мне двадцать, месье? И нет, никто не претендует на мою руку. К слову, мне это ничуть не интересно. Если бы я встретила кого-то достойного, то можно было бы задуматься о браке. Вы делаете мне предложение, месье? Вот так вот. Скажите мне, что нужно, чтобы покорить ваше сердце. Что я еще в своем избраннике? Лишь любовь, вам знаком термин подельник. Высочайшее звание, титул и богатство, разумеется, мое сердце нельзя покорить. Лишь любовь ищу я в своем избраннике. Альтруизм, вы так милы и очаровательны. Расскажите нам, Александр, что привело вас в мой скромный городок? Новый шляпник. Говорят, он шьет лучшие шляпы за пределами Парижа. Мне поручили привезти образец для короля и двора. Ах да, выходец из Индии. Да, он прибыл по недавно открытому Суэцкому каналу. Шедевры инженерной мысли османов. Надеюсь, однажды Франция сможет составить им конкуренцию. Все постоянно говорят о значимости Суэцкого канала для торговли. Франции, путешествий, но это ведь всего лишь канал. Сомневаюсь, что он и впрямь настолько грандиозен. Орене! «Ты непременно должна составить Александру компанию и подобрать себе шляпку. Твои уже совсем износились». «Не зная, что на это ответить, пережевываю пищу особенно медленно, чтобы выиграть немного времени. Маковые зернышки хрустят у меня во рту, а снаружи, со стороны клумб с розами, доносится смех садовников тети Сюзанны». «Она так бережлива, Александр, что все вокруг думают, будто я скряга». «У нас нет на это денег». Но я не могу признаться в этом тете Сюзанне, тем более перед Александром. Папа почувствовал бы себя униженным. И хотя в животе все сжимается от волнения, я нахожу в себе силы проглотить пищу и улыбнуться. В таком случае я поднимусь за деньгами. Поторопись, Рене. Я говорила вам, Александр, что собираюсь отпустить большую часть своей прислуги. Нет, что случилось? Кражи! Вы представляете? Это ужасно! А ведь многие из этих людей столько лет пользовались моим полным доверием. Интересно, тетя когда-нибудь поймет, что кражи начались именно с моим приездом? М ты у нас по следам Ирен из грешного Лондона идешь или что? Папа сгорел бы от стыда, я сделаю все, чтобы выжить, мне неприятно это признавать, весело. Ну, давай так. То, что я делаю, преступно, но я делаю это не по творству и внезапному порыву. Напротив, я тщательно обдумала все альтернативы. Другого выхода у нас нет. Из чьей комнаты мне следует украсть на этот раз? Из комнаты Александра, из комнаты тети Сюзанны и свободной гостевой комнаты. Хм. Ну, давайте к Александру, он у нас не бедствует. У него наверняка есть с собой деньги. Ну, я вот тоже думаю. Это нам типа сейчас показывают комнату, чтобы я запомнила, где что есть, откуда что можно соворовать. Ну, вон там вон на комодике что-то есть. Письмена какие-то. <свят> ну да, да, У меня совсем мало времени. Комод, сундук, только на столик. Погнали в комоту. Я видела там письмена. <свят> Вряд ли этот жемчуг оставил здесь Александр, так что он не заметит пропажем э -э Жемчуг. Ну, возьмем, возьмем. Теперь я осмотрю багаж, кровать, плотиный шкаф. Багаж, там я видела еще сумку. Целая куча ЭКЮ. Настоящее богатство. Александр не заметит пропажу нескольких монет. Ну, давай возьмем. То, что нужно. Напоследок проверю письменный стол. Не думаю, что Александр вообще пользовался этим письменным столом. Он только что приехал. Ну ладно, так сойдет. Раздается скрип двери, и моей шеи касается дуновения прохладного ветерка. Ой-ой. Я оборачиваюсь. Александр, что вы делаете в моей комнате? Должно быть, я не туда свернула. Неплохой улов для такой юной преступницы. «Скажите, Рене, вы воруете ради собственного удовольствия, или на это есть какая-то причина?» «Что сказать Александру? Правду или ух?» «Скажем, правду». Я почувствовала, как горлу подступает тошнота, и, запинаясь, проговорила. «Простите, я бы никогда не стала этого делать, если бы не нуждалась в деньгах». «У вас нет ничего из-за дяди?» «Да, из-за старшего брата моего отца». Король Людовик был еще мальчиком, когда мятежники восстали против него, его матери, королевы Анны, которая на тот момент была регентом, и кардинала Мазарини, главного министра Франции. Старший брат моего отца присоединился к мятежникам. Мой отец не интересовался политикой. Все, что его заботило, это моя мама. Точнее, боль от ее утраты. Как вы узнали? Я присутствовал на совете, где выносились приговоры. Когда мятежники потерпели поражение, мы потеряли все. Наш дом, наши земли, наше состояние. Тетя Сюзанна не знает, насколько мы бедны. Никто не знает. Даже мой отец, с тех пор, как я начала вести семейные счета. Я знаю о Франции практически все. Мне известно, что есть на завтрак принцесса Монако. В какой пекарне в Париже продают багеты по себестоимости. Я знаю о вас, Рене, но не знаю вас. Давайте посмотрим, что у вас там. Я вытаскиваю из корсажа жемчужное ожерелье, еще теплое соприкосновение с моим телом, и протягиваю ему. А у вас глаз алмаз. Но украшения определенно более ценны, когда их носят, а не продают. Что вы имеете в виду? Богатые женщины преподносят множество подарков, надеясь, что благодаря ей и сами смогут изолотиться. Думаю, вы об этом знаете. Я думаю, вы не знаете того, о чем знаю я. В самом деле, с Экю расставаться не хочется. А вот это идеальный выбор для кражи. Я ничего не отвечаю, смотрю на монеты, и мое выражение лица говорит само за себя. Александр вдруг с теплой улыбкой кладет монеты мне в ладони. Экю еще теплые от того, что были спрятаны в моем корсаже. Вы впечатлили Александром. Вы взяли даже меньше, чем по-вашему я мог бы заметить. Разумеется, вы были неправы, но такое предположение было логичным. Вы расскажете отцу? Мне нравится, что вы этого боитесь. Так будет проще. Что? Отныне вы моя Рене. Вы принадлежите мне. Страх ползет по коже, словно змея, затягивая разум петлей. Учитывая, что за столом он поднимал тему замужества, я опасаюсь худшего. Я совсем не знаю этого человека и не уверена, что хочу узнать его. То, как он смотрит на меня, не как мужчина на женщину. Скорее, как шахматист на пешку. Страх превращается в ужас, вонзаясь в живот ледяным осколком. Я понимаю, что имел в виду мой отец, когда сказал, что этот человек – второй по важности лицо во всей Франции. «Вы будете делать то, что я скажу». И когда я скажу, что ответить? Да, Александр, мне не нравится, когда со мной так разговаривают, а что если я не соглашусь? Ну, мне не нравится, когда со мной так разговаривают. Я буду иметь это в виду. Что-нибудь еще? Должно быть ему много кто еще принадлежит. Кто-то влиятельнее, интереснее, красивее меня. Что вы собираетесь со мной делать? И почему я? Почему бы вам не подцепить какую-нибудь крестьянскую девушку, чтобы она выполняла ваши приказы? Вы образованы и обладаете лучшими манерами, но в то же время уязвимы. У вас есть все навыки, которые мне необходимы. Какие? Умение воровать? Нужны для чего? Будь вы на моем месте. Что бы вы сделали с собой? Двор. Вы хотите отправить меня к королевскому двору? С моей помощью вы получите доступ в такие места, куда нельзя попасть пожилому мужчине. Не такому уж пожилому. Мне 37, но ваша мысль верна. Королевский двор. Это то, чего я хотела еще сегодня утром, когда прибыл его экипаж. Но сейчас я совсем не испытываю радости. Дайте мне несколько минут, чтобы обговорить это с вашим отцом Рене. Вот так Возвратившись в столовую, я слышу только шепот ветерка, колышущего занавески: «Королевский двор! Тебе везет!» «Помню, когда была в твоем возрасте, я так любила королевский двор, Рене». «Кажется, папа не в восторге от этой идеи, но готов смириться». «Почему вы согласились стать ее покровителем, Александр?» «Я не могу говорить о мотивах Александра, папа, но мне хотелось бы быть представленной ко двору». «Буду откровенным». «У меня хорошее состояние благодаря милости короля, но нет ни жены, ни детей, ни нуждающихся родственников, поэтому это моя отдушина – помогать другим. И что же вы ждете от нее взамен?» «О, Гейом, всем известно, что Александру не нужно вознаграждение. Король дает Александру все, что он пожелает, а у Александра нет другого желания, кроме как угодить королю. «Не будьте невежливым, подарите своей дочери лучшее будущее, на которое она только может надеяться». Раз уж все решено, вы знаете, когда я покину дом? Завтра, когда я направлюсь обратно в Версаль. Версаль? Не Пале Рояль? В тот старый охотничий дом? Да, на лето. Осени двор вернется в Париж. Но сначала к шляпнику. Моя дорогая Рене, ты бы предпочла поехать в экипаже со мной и, и твоим папой? Или хотела бы получше узнать Александра? С кем я поеду? Ох, ну, поедем с Александром. Узнаем его получше. Ваши отношения с Александром улучшились. Я удивлен, что вы решили поехать со мной, Рене. Я тоже удивлен. Неужели мы сидим в тишине, слушая стук копыт и скрип кареты по изрытой колеями простелочной дороги? Тут так умиротворенно. И все же нет. Расскажите, чего вы ожидаете от двора Короля Солнца? Я мало что знаю о Людовике XIV. Знаю о его отце Людовике XIII. Я слушала рассказы о дворе всю свою жизнь. Сплетни, выдумки, похвалу, осуждения. Какие рассказы? Скандальные истории, любовные интрижки, дуэли, отравления, незаконно рожденные дети... Я не знаю, насколько они правдивы, но кажется маловероятным, что абсолютно все из-за этого правда. Возможно. На самом деле я сгораю от нетерпения. Мне не нравится ситуация с Александром, но отправиться к королевскому двору... Это сердце Франции не побоюсь сказать, всего мира. Я окажусь в самой гуще политических и светских событий. Клятвы, супружеские или иные... Похоже, мало что значит для многих при дворе, особенно когда вокруг столько власти, столько роскоши, но за теми, для которых эти вещи имеют значение, нужно следить. Вы одна из таких людей? Я должен предупредить вас, чтобы вы были осторожны в том, что делаете, как говорите, с кем и о чем. Слухи разносятся со скоростью света. В гонке выигрывает не тот, кто бежит быстро, а тот, кто ни на миг не останавливается. Именно так. Неужели любовные интриги — частое явление? Я бы сказал, что королевский двор — это мир в миниатюре. Это значит «да». Я не знаю, чего ожидать. Оставим вопросы любви и любовных похождений. Я не смогу жить, постоянно ощущая давление со стороны Александра. Мне нужно будет освободиться от него. Я придумаю план, как только представится возможность сразу почувствовать за нее, но главное — не навредить никому в процессе. Я придумаю план. Я буду внимательно, хорошо подумаю, прежде чем что-то сделать. Выжду время, пока не пойму, как устроен двор, как он функционирует, и лишь тогда начну действовать. Лучше наметить курс, прежде чем поднимать паруса. Если я, конечно, не разобьюсь оскала, следуя песне какой-нибудь сирены. Вот что важно. Всегда оставаться человеком. И, конечно, быть свободной. Это маленькая деревушка, но очень красивая. Неудивительно, что двор их не привлекает. Самое главное, что они платят налоги. Там очень красиво. И от Парижа недалеко. Рене, хочешь посмотреть часовню? Она тоже маленькая, но очень красивая. Да, с удовольствием. свет струится сквозь окна, отбрасывая радужные блики на каменные полы. Воздух наполнен ароматами ладана и воска. Скажите, Рене, вы читаете молитвы перед сном? Я даже не знаю, зачем он об этом спрашивает. Да, читаю, а как же неустанно. Я никогда не говорю так, как будто Бог меня слышит. Я молюсь, но я не гальский католик. Я не молюсь христианскому богу, не молюсь другим богам. А правда, для чего он это спрашивает? На что это повлияет? Ну... Давайте, допустим, читаю, наверное. Ну да, допустим... Королева Анна и Луиза де Лавальер – последовательницы гальской католической веры. Имейте в виду это, если захотите найти с ними общий язык. Значит, люди при дворе религиозны? Многие при дворе поклоняются Золотому Тельцу. еще больше поклонников Диониса или Аполлона. Надеюсь, не тех Диониса и Аполлона, которые из Ярости Титанов. Таким поклоняться не надо. Вы ведь шутите? Хоть король Людовик и его мать-королева Анна гальские католики, а большая часть дворца ежедневно посещает часовню, придворные являются приверженцами разных вероисповеданий. Многие, будучи детьми, родителей разных вероисповеданий принимают религию одного или другого родителя. Жена короля Людовика, королева Мария Терезия, Мусульманка. И я знаю, что при дворе есть представители и других конфессий. Евреи, протестанты, восточно-православные, фатимиды. Александр, подойдите к нам. Давайте поставим свечку за короля. Идите, я останусь. Мне нравится солнечный свет. Как только Александр уходит, я прислушиваюсь к голосам. Если подойду ближе, то смогу расслышать шепот из исповедания. Подслушать. Подслушать. Слишком большой соблазн. Я подхожу ближе, надеюсь услышать, как какой-нибудь деревенский житель рассказывает о своих грязных фантазиях. Но, услышав разговор на повышенных тонах, я поняла, что тема дискуссии куда серьезнее. Я понимаю, о чем вы говорите, но прошло очень много времени с тех пор, как я был дружен с Жаком Бенинем. Вы учились с ним в одной школе. Теперь он слушает исповеди самого короля солнца, короля Людовика XIV, божьего благословения на всю Францию. Я всего лишь скромный священник в маленькой сельской церкви, я не вмешиваюсь в политику. Скажите ему, чтобы он убедил Луизу де Лавальер в том, что она проклята. Она является любовницей короля Людовика уже четыре года, я сомневаюсь, что он откажется от фаворитки по настоянию своего духовника». Не знаю, что и думать на этот счет. Фаворитке короля должно быть стыдно. Виноват король, это не мое дело. Люди вправе любить тех, кого хотят. Я бы тоже стала фавориткой короля, если бы у меня была такая возможность. Люди вправе любить тех, кого хотят. Вы можете лишиться пожертвований. Я напишу ему. Вы хотите исповедаться, мудмуазель? Здравствуйте. Что мне ответить? Он заметил, что я подслушиваю? Нет, я уже собиралась уходить, мне не в чем исповедаться. С чего вы решили, что мне нужно исповедоваться? Так. Рыбак рыбака видит издалека. Я шевалье Филипп де Лорен, приближенный принца Филиппа Орлеанского. А вы? Или Филиппа? Мадемуазель Рене де Нуай, дочь маркиза де Лафайетт. Рада знакомству. Как это сложно выговаривать. Уверяю вас, это я рад. Он кланяется и меня окутывает терпкий аромат лавровых листьев и корицы. Какая у него лукавая улыбка. «Пожалуйста, мадемуазель, примите эту розу, прекрасную как рассвет». Отношение шевалье Филиппа к вам изменилось, или Филиппа. Я сорвала ее, когда на раскрывающихся лепестках еще была роса. Эта роза подчеркивает вашу красоту. Шевалье Деларен кивает и поворачивается к алтарю, чтобы помолиться. Тетя Сюзанна, давайте отправимся к шляпнику. Ах, какая прелестная роза! Кто же тебе ее подарил, Рене? Я расскажу вам позже. Ты иди, а я присоединюсь к тебе через минуту. Что за суматоха? Отойдите от жеребца, он не управляем. Ой, какой симпатичный, дикий жеребец. Какие глаза! Жеребец визжит, напуганные перьями на прическе женщины. «Катерина, отойди!» Владелец лошади бездействует. Как управлять этим животным? Он берет в руки поводья и... Пытаясь убежать от испуганной лошади, мужчина спотыкается и поскальзывается на изрытой выбоинами дороги. Он падает прямо под копыта дикого жеребца. «Арман, мой брат!» Что делать оседлать коня чтобы спасти мужчину замереть от страха позвать на помощь ну конечно конечно оседлаем коня я боюсь этого жеребца но кто-то должен действовать пока он не затоптал мужчину и никто не может ничего сделать они все еще охвачены страхом стойте на месте я сейчас я подхожу потрясенная собственной смелостью и хватаю по воде жеребца пожалуйста отойдите все назад Мадемуазель, я думаю, ваш красивый головной убор с перьями напугал его. Катерина и Арман медленно отходят назад. Жеребец все еще напуганный, тянет по воде. Ремень обжигает мне руки, пока я не натягиваю его сильнее и не усмиряю животное. Тише, тише, все будет хорошо. Тише, тише. Сердце в груди скачет галопом, но все позади. Я ощущаю ядовитое послевкусие страха. Хозяин лошади берет поводья у меня из рук и отводит молодого жеребца в сторону, тихо разговаривая с животным. Это было потрясающе! Вы были такой решительной, такой уверенной и спокойной. Как же вы хорошо умеете обращаться с животными! Твои отношения с Катериной, Арманом и Александром улучшились. Вы отлично справились, я впечатлен! Вау! Да вы что, я тоже впечатлена... «Вы спасли мне жизнь, мадемуазель! Примите мою глубочайшую благодарность и уважение!» «Все в порядке?» «Спросить у Армана, утешить Катерину, спросить их обоих о самочувствии, позволить Александру справиться об их самочувствии» «Сама спрошу!» «С вами все хорошо?» «О, я в порядке! И я рада, что мой брат, кажется, тоже невредим!» «Я не пострадал, лишь подвернул лодыжку!» «Эти туфли на каблуке, которые Людовик заставляет носить при дворе, не могут справиться и с дюймом грязи!» Я бы был вам очень признателен, мадемуазель, если бы вы представились. Позвольте представить, мадемуазель Рене де Нуай, дочь маркиза де Лафайет. Приятно познакомиться, мадемуазель. Да, друзья Александра, мои друзья. Рене, это Катерина Шарлотта де Грамон. Княгиня Монако. А это ее брат Арман де Грамон. Граф де Гиш. Их отец спокойный маршал Антуан де грамон О боже мой! Они оба приближенные принца Филиппа Орлянского. наверное, все-таки Филиппа. Оба такие важные персоны, а еще приближенные принца Филиппа. Да, у принца Филиппа устраиваются лучшие приемы при дворе. Он ценит роскошь и высокий уровень. Вы бы ему понравились. Я пойду справлюсь у шталмейстера, не предназначался ли молодой жеребец королю. Не дразните ее слишком, пока меня не будет. Александр подходит к лошади и к мужчине, который ей что-то шепчет. Он касается плеча шталмейстера и серьезно говорит с ним. Так значит, это королевский шталмейстер, а молодой жеребец для короля Людовика? Король любит своих лошадей. Многие привезены с разных уголков мира. Арабские чистокровные, чистокровные верховые из Англии, но больше всего ему нравятся лузитанские. Что же нам с ней делать теперь, когда ее заступник ушел? Быть деликатными, разумеется, иначе Александр преподнесет нас на блюдечке. Судя по розе в ваших волосах, я предполагаю, вы встретили нашего попутчика, шевалье Филиппа де Лорена. Да, мы познакомились в часовне. И что вы думаете о Шевалье? Стоит ли делиться своим впечатлением о Шевалье Филиппе? Он показался мне привлекательным, мне не понравился, как он называется, Луизи Довалир, это был короткий диалог. Это был короткий диалог, чтобы судить. Поэтому давайте так и ответим. А, так значит, он поразил вас, и вы ушли. Да, это на него похоже. Что ж, чтобы вы о нем не думали, он был хорошего мнения о вас. «Правда? Он же подарил вам розу!» «Он сказал, что подарит ее самой красивой женщине, которую увидит сегодня, и эта женщина вы!» «А он видит великое множество красивых дам! Я знаю это, поскольку мы путешествовали вместе!» «Ну и как вам комплимент, шевалье?» «Мне это даже лестно! Это начинает меня раздражать! Останусь скромной и буду помалкивать!» «Мне это даже лестно!» «Он многим вскружил голову, и он это знает, подлец!» У него глаза демона и улыбка ангела. А ум еще более бесстыжий, чем у Мишеля Мило. Я хорошо образована, но не знаю, кто такой Мишель Мило. Кто, рассмеюсь, ты знаю она. Кто? Катерина и Арман хихикают надо мной. Да вы просто прелесть. Если вы когда-нибудь захотите стать образованной, прочтите «Ле Сколь Боже мой... Что ж, я должна сказать, что мой визит к шляпнику прошел успешно, хотя моя новая шляпка напугала это бедное животное. Давай вернемся за шевалье Филиппом, чтобы мы могли покинуть этот городок. Было приятно познакомиться, мадемуазель Рене. Тетя Сюзанна выходит из часовни, разговаривая с шевалье Филиппом. Она машет рукой, затем указывает на магазин шляп. Магазин шляп пахнет благородными специями, такими как корица и кардамон, а также шерстью и клеем, похоже на аромат богатства. Интересно, каково это? Прийти в магазин и купить все, что нравится, совсем не обращая внимания на цену. Я посмотрю, что там на витрине, вдруг мне захочется что-то заказать. Я должен поговорить с самим шляпником. Ткани представленные на витрине превосходны. Папа выглядит таким смущенным, я не знаю, то ли это из-за того, что это магазин шляп, а он не любит моду, то ли из-за дороговизны товаров. Я буду снаружи, Мафи, если вдруг тебе понадоблюсь. Да, конечно, я позову вас. Натянуто улыбнувшись, он оставляет меня рассматривать витрины. Женщина. Она выглядит такой элегантной и богатой, но в то же время одержимой или, возможно, печальной. Она приехала в компании Армана, Катерины и Шевалье Филиппа. Может, мне стоит с ней поговорить? Поговорить. А вы приехали сюда вместе с остальными? Что? О, нет, вы, должно быть, имеете в виду приближенных принца Филиппа. Армана, Катерину и Шевалье Филиппа. Нет, я приближенная королева Анны. Она отправила меня разузнать об этом новом шляпнике. Я Рене. Мадемуазель Рене Нуай, Дочь Маркиза де Лафайет. А вы? Бона де Эдикюр. Но вы можете звать меня просто Бона. Значит, Бона. У нее такая тоскливая улыбка. Я не знаю, что ей сказать. Мне неловко, но это приятная неловкость. Почему вы грустите, что вам нравится в служении королеве, как вам живется при дворе, что может заставить вас улыбнуться? Прямо сейчас? Ничего. Или что угодно. Птица, парящая в полёте, шляпа цвета заката, солнечный луч, падающий на распустившийся цветок. Но вы не улыбаетесь. Да, не улыбаюсь, вы точно подметили. Я перечислила вам чудеса, так что должна улыбаться, правда, стоя здесь с вами. Она совсем не такая, как Катерина и Арман. Она спокойная, но в то же время внимательная и чуткая, словно трепетная лань с большими темными глазами. Может быть, это означает, что за ней охотятся, но кто или что? Я хочу сказать Бонни что-то такое, что заставило бы ее улыбнуться. А, ага, давай дружеский комплимент сделаем. Мне нравится, что вы такая задумчивая, тихая и глубокая, как река или, может быть, океан. Бонни понравился твой комплимент. Но они не постоянны. На первый взгляд они кажутся текучими, податливыми, мерцающими, но воду невозможно удержать. Она ускользает из рук, порывает плотины, затопляет окрестности. Она прокладывает свой собственный путь. Хотела бы я сказать то же самое о себе. Возможно, это только вопрос времени, когда вы вырветесь на свободу. Благодарю. Я не привыкла так думать о себе. Дикость и свобода не те качества, которые ценит мой отец. Это не значит, что они не представляют ценности. Подойдите ко мне. Вы заставили меня улыбнуться. это не легкая задача. Я хочу вам кое-что показать. Я буду рада, если вы примерите одну из этих заколок. Я касаюсь заколок кончиками пальцев, стараясь не испортить перья и бархат. Драгоценные камни такие холодные, тяжелые и дорогие, а жемчуг теплее и мягче. Нет, я не могу. Ой, не заставляйте меня упрашивать. Считайте, что это подарок. А почему прическа сменилась? Почему? Мне нравились рыжие волосы. Я возьму рыжую, потому что я не хочу другую прическу. Да. Спасибо, она такая красивая. Красивая, как и вы. Я должна чувствовать себя неловко, как никогда, но не чувствую. Мне становится так легко на душе, когда я ей улыбаюсь. Вспоминайте обо мне, когда будете ее носить. Но все же я надеюсь увидеть вас снова. Мы увидимся. Но я должна идти, тетя ждет меня. Какая великолепная заколка. Благодарю. Бонна кажется своеобразным и загадочным человеком. Я уже закончил просил шляпника представить его шляпы ко двору. Я вижу, твой отец снова исчез. О, этот человек не меняется. Я бы хотела отвести мадмуазель Денуай к модистке, чтобы с нее сняли мерки. Вы не против? Конечно нет. Она должна быть хорошо одета, чтобы представлять семью при дворе короля солнца. У меня так давно не было новых платьев. идем одеваться закупаемся шмотками девочки после того как портной снимет с вас мерки я попрошу его составить гардероб и доставить его в версаль а также перешлю ваши мерки нескольким модисткам в париж благодарю вы очень щедры если я не буду оплачивать вам красивые наряды то другие сочтут меня действительно плохим покровителем правда выберите уже готовое платье мы сможем подогнать его под вас сегодня вечером я хочу, чтобы вы прибыли ко двору с Шиком. Только вот дело в том, что... Шикарное платье. Дело в том, что оплачиваю я, а не он. А цены здесь, конечно, веселые. Соблазнительное платье и скромное платье. А, вот он, конечно, Брунишка, говорит, я вам все оплачу. А, да, да, конечно оплатит он <смех> давайте не будем брать самое дорогое <смех> Не хочу. возьмем среднее. пойдет красные подрежи волос вообще огонь огонь я ощущаю тяжесть роскошных тканей платья шелковая парча холодит кожу заставляя меня дрожать чудесно вы произведете сильное впечатление у меня никогда не было такого прекрасного платья, как это. Оно стоит целое состояние. Реально. Завтра я уезжаю в Версаль с Александром, чтобы присоединиться к Королю Солнцу и его двору. Ничто уже не будет, как прежде. И на этом конец, собственно. Серия окончена. Альтруизм, генонизм, расчетливость. Ну, пока что у нас альтруизм и расчетливость. Такая вот история, собственно. Пишите свое мнение в комментариях. Проходили ли вы эту историю, как она вам понравилась, не понравилась? Эм, как по мне, это немножко не то, что я обычно читаю. Я предпочитаю. Больше ужастики, детективы, что-то такое. А тут эти королевские интриги, королевские разборки. Это немножко, конечно, не моя тема, но посмотрим, что там будет дальше. Тем более, что здесь э, с этим обновлением вышла не одна серия, их несколько. Так что мы продолжим с вами читать. И посмотрим, что будет происходить дальше, как будут развиваться события. Может быть, меня зацепит какой-нибудь фаворит, и я буду проходить историю чисто ради него. Но, в общем, посмотрим. Посмотрим. А пока что подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. все по стандарту. Кстати, в прошлом видео я забыла сказать то, что у меня появился телеграм-канал, я оставлю ссылочку в описании, мы там обсуждаем некоторые истории, я, в принципе, делюсь своим творчеством, какими-то личными штучками, которых больше нигде нет. Поэтому спускайтесь в описание, ищите телеграм-канал и, в принципе, подписывайтесь туда тоже. А на этом мы сегодня закончим. С вами была Белка Владимировна, и всем до скорых встреч!